Привет, ребят! Мои знакомые из Cookies Дизайн сделали акцию. У них сейчас большие скидки на оформление каналов. То есть, действительно, это дешевле, чем у нас, к сожалению. <с> это дешевле, чем у всех на рынке. Они делают шапку для канала, аватарку для канала плюс картинку за 1199 рублей. Также есть просто аватарка и шапка за 799 рублей. Это самые низкие цены на рынке среди людей, которые делают хорошо и нормально. Так что ссылка в описании. Рекомендую, действительно хорошие ребята. Что касается сегодняшнего эфира, то многим понравилось, как, допустим, проходят вот такие наши трансляции, они делаются с помощью Google Hangouts. В чем соль, да? И почему я рекомендую научиться этим пользоваться? Боже, там ну, такие кадры у меня, да? Вот такой, вот на таком, на таком мы остановимся в моменте. Дело в том, что многие, когда берут у людей интервью, они не понимают, как сделать это хорошо. И мы раньше брали интервью в скайпе. Это получается не очень красиво. Там нужно звук равнять, там неудобно, вебки расположены. В Hangout эта проблема решена. То есть вы видите вот такие замечательные кадры. Да, внизу люди, вверху человек, который говорит в данный момент, от которого идет звук в данный момент, это, короче, намного более э, удобно. Как же сделать трансляцию в Hangouts? Не многие знают, для многих это вообще какой-то темный лес. Я раньше тоже не понимал, что такое Hangouts. Сейчас я вам покажу. Итак, вам нужно просто в вашем аккаунте начать эфир нажать. Если у вас вдруг вылезет там соглашение, просто его принимаете, нажимаете начать эфир. Далее, если вы хотите вещать в прямом эфире, тогда вы прямо вот так вот фигачите и начинаете эфир с помощью Hangouts, да, то есть вот сколько вас будут смотреть, все понятно. То есть можно начать прямо вот здесь. Если вы хотите потом сделать трансляцию или сделать ее с доступом по ссылке, просто записать интервью и потом выложить, вы делаете вот здесь доступ по ссылке, а вы ну, название трансляции выбираете сегодня сейчас. То есть, например, мы сейчас с вами будем писать интервью, да? У вас есть вебка, у меня есть вебка, мы будем такие веселые записывать интервью, и мы нажимаем начать прямой эфир. Только я не ввел название. Теперь я ввел название, и теперь можно. Появится вот такое странное красивое окошко. Сейчас оно загрузится, да, да-да-да, может быть у меня вебка, кстати, подвиснет, потому что вебка иногда подвисает, она не может использоваться двумя приложениями одновременно. И появляется вот такая штука Google Видео встреча, я пока что выключу, пожалуй, веб-камеру свою здесь, а... все это прогружается, прогружается, вот, и вы сможете пригласить любое число собеседников и провести с ними удобное интервью. Почему это классная штука, почему это лучше Skype? повторюсь, да, моего лица не будет, но звук, похоже, мой будет. Я сейчас и микрофон, выключу и камеру. А если взять здесь ссылочку, кинуть ее другу, подруге, ну или можно отправить приглашение на почту. Эти люди у вас появятся здесь. Вы сможете с ними общаться как в скайпе, с той лишь разницей, что у вас будет идти прямой эфир, который вы можете или записывать, или вещать прямо, собственно, в живую. То есть те моменты, которые я вам показывал, это вживую вещалось. Это будет автоматически залито на YouTube, вы можете потом это подрезать еще как это сделать. Но здесь звук будет лучше, чем в скайпе. Потому что здесь YouTube автоматически будет звук равнять по громкости. То есть не будет такого, что кто-то громко, кто-то тихо. Но те, кто брал интервью в Скайпе, знают, что там все ним проблема с выравниванием громкости. Более того, у вас не будет проблемы с тем, что у вас там не видно собеседника. Собеседников будет четко и красиво видно. Короче, Hangouts — это лучший инструмент для интервью с незнакомыми людьми. Да и вообще со знакомыми людьми это делается быстро, делается легко. То есть, чтобы начать запись интервью, мы просто начинаем начать трансляцию. И все, что будет с момента начать трансляцию, будет записываться на наш канал вот сейчас запуск не начинаете пока не про пикает запуск про пикал, и мы типа в прямом эфире то есть это эфир но его никто не смотрит если мы кинем ссылку пригласим пять участников с вебками или одного участника можем записывать интервью можем записывать эфир очень удобная вещь мало кто пользуется все какие-то по старинке в скайпе пишут хотя эта штука намного удобнее потом нажимаем трансляция завершена и все зрители вас не видят можете какие-то рабочие моменты обсуждать тут короче офигенная тема сам давно Пользуюсь и вам тоже рекомендую. Когда не пользовался, реально понимал, что много теряю. Ссылка на Hangouts вам не нужна, он есть у вас в панели. Прям начать эфир, вот вы можете с помощью Hangouts. Ну и здесь есть возможность начать эфир, вы знаете, с помощью какой-нибудь стриминговой программы, но это другая история. Все, удачи, надеюсь был полезен.